так начнем с самого начала то есть с самой первой подсистемы это по сетки значит выберем валюту торговать будем на трех валютах этого достаточно для этой системы ставим шаблоны они у тебя есть уже имеют они такой вид. Вот такая вот лобуда. Фиксируем масштаб, чтобы нам легче работать было. Итак, начнем с фунта доллара. Сразу раз пошел такое дело. Такой же, как же измеряется э, масштаб для линий гана. А масштаб очень просто. Берем от high и тянем до low. Смотрим, сколько пунктов вчера она прошла. 96 пунктов. Делим это на 100 и Получается у нас 0,96. Забиваем в наш индикатор данные 0.96 вот и все вот и есть у нас наш рабочий график с рабочим индикатором и уже измеренным э, по нему масштабом что же дальше Итак, дальше у нас предстоит узнать, какая сетка, куда нас должна тянуть. То есть, какую сетку, куда мы должны идти. И делается это очень просто. Вот наша сетка. Вчерашний день у нас ниже, чем сегодняшний. Открытие. Открытие вчерашнего и открытие сегодняшнего. Значит, та сетка, которая была на вчерашнем дне, будет стремиться вверх. То есть, мы с этой сетки Просто введем каналы Fibonacci вот по этой сетке. Вот по получился у нас вот такие вот каналы. Значит, а по поводу каналов. Сейчас я тебе покажу, какие надо просто вбить э, туда данные, чтобы получились такие каналы прямые. Вот смотри потом просто сам вобьешь я тебе просто прокручу ты запомни и потом вбей туда вот как бы и все вот эти данные вбей в уровне Fibonacci э, в Fibonacci каналах у тебя получатся вот такие каналы как у меня Вот мы так вот натягиваем каналы. Получится так, что у нас существует 50% линия. Но не обращаю внимания, вот получатся вот такие вот каналы. Дальше. Я думаю это понятно. Идем дальше. Теперь вчерашняя сетка. А вчерашняя сетка это будет показателей входов. То есть она должна пересекать вчерашний канал в определенных точках. То есть это тот же самый канал, только нисходящий. И тянем его на ребро сетки. Вот у нас получились вот такие вот, вот такая сетка своего рода, которая была сделана из вчерашнего канала и канала сегодняшнего. Для того, чтобы, допустим, тебе не мешало ничего работать, просто удали все эти сетки, чтобы, понимаете, не мешали. так вот. Можно и остальные сетки поудалять. Ладно, чтобы каналы не удалил. Ладно, оставим эту сетку, геморрой и удаляй. Итак, что же мы видим? Вот это вот сегодняшний день. Значит, зная о том, что у нас пошел вчера разворот на движение вверх, значит и приоритет канала будет вверх. То есть, пересечение каналов это и является точкой входов. будь то на buy, будь то на sell. То есть, как всегда, каждый день существует два вида входов buy и sell. Тот, который пересечение находится над ценой и пересечение, которое находится под ценой. А как же узнать, какое именно пересечение должно сыграть? Ну, а здесь уже надо смотреть именно на само движение, на сам тренд. Если тренд нисходящий, то, скорее всего, пересечения, которые будут вверху, открытие цены, допустим, как вот сегодня, оно будет играть на sell. То есть на продажу инструмента. Вот у нас просадка 8. 8 пунктов. Мы здесь продали. Получается, что здесь будет также в этом пересечении и первая точка тейк-профита. И основная точка трейк-профита. Основные точки take профита это пересечение, опять же, восходящего канала от вчерашнего дня нисходящим именно в точке вчерашнего то есть завтрашнего дня то есть входы идут на сегодняшнем дне пересечении а цели идут всегда на на завтрашнем дне ну, то есть как бы я думаю это понятно то есть вот первое то есть как бы вот сюда вот мы и метим чтобы у нас цена дошла Пока у нас флетовая ситуация, оно, цена ходит между этих двух пересечений. Может так она сегодня и закроется. То есть сегодня пятница. Но я думаю, ты понял, в чем именно сама суть у всех этих каналов. Конечно, опять же, видишь, как здесь идет приоритет. Допустим, если был нисходящий канал, и плюс еще нисходящая тенденция, допустим, как вчера, да? то спокойно можно было бы продавать. Продали бы, ушли бы, и все. И оно бы там уже у нас колбасилось. Плюс там 50 было бы, плюс 60. Большой роль не играет. На трех инструментах в день вполне можно там 200-300 пунктов поиметь. Это как бы, опять же, я хочу сказать, что это пол-система. То есть это следующая система, это уже будет циклические линии. Мы будем сравнивать линии циклов с линиями входов пересечениями каналов. Давай еще раз э, покажу, как это все работает. Еще раз построим такие же каналы. Сколько так евро у нас? У нас 0,94. Тенденция от вчерашнего дня восходящая, глобальная нисходящая. Поэтому вот у нас вот такие вот и падения происходят. Вроде как бы от вчерашнего дня цена и старается оттолкнуться вверх и пойти. Но тенденция нисходящая постоянно давит ее вниз. Своего рода можно назвать такую ситуацию флетовой. Да, кстати, вот при таких ситуациях лучше брать от пересечения к пересечению. Взять свои там, получается здесь 47 пунктов, конечно, немного. Ну, здесь 47, на евре еще 47, итого уже почти 80 пунктов есть. Опять же, восходящий канал. Есть. И от вчерашнего дня нисходящий канал для пересечения и нахождение точки входов. Пока что на бай, да. Там будет на сцену. Хотя здесь вот она сделала полностью все движение, которое задумывалось. Вход на бай и take profit. Здесь мы ждали разворот. То есть здесь бы, конечно, мы поставили take profit, потому что, как видно, видишь идет нисходящая тенденция только со вчерашнего дня разворот на восходящую поэтому мы бы не, конечно здесь не ставили тейк профит, я например не ставил я поставил тейк профит здесь тоже 47 пунктов 46 этого достаточно на восходящую тенденцию потому что вчера был ну то есть со вчерашнего дня так как открытие дня ниже чем сегодняшняя значит тенденция восходящая но она как видишь не глобальная восходящая а <coughs> локальная буквально на один на один два дня может быть да и то сегодня пятница конечно не очень хороший день как видишь все работает очень точно э, входы тоже точные тут просадки если уж так смотреть 7 пунктов пунктов то есть больших просадок нет э, в этом и прелесть э, всего этого метода в том что если все это правильно сделать правильно это все понять то ты <coughs> спокойно можешь даже пол депа просто сувать в один в одну сделку там брать уж в зависимости от пересечения потому что это допустим вчера только цена прошла 94 пункта а так вообще допустим она прошла вот позавчера 119, это значит масштаб идет 119, то там от пересечения до пересечения уже где-то около 60 пунктов. <coughs> то есть спокойно вкладывать практически пол депа, резать все что надо и все и уходить с НГ. Но опять же повторяю, что это как бы пол системы. Я думаю, ты понял, как это все делается. В случае чего после задавай вопросы. Я еще раз попробую объяснить, если тебе не слишком понятно так то тут ничего сложного нет high лоу нам вот эти вот линии нам нужны просто ну как направляющие просто как смотреть в какую сторону как бы движется цена как будто бы вот, вот она идет вверх по вот этому вот коридору так они большой роли не играют вот эти вот линии которые идут от high low а, а вообще по идее даже у того товарища Гана вот эти вот пики, high и low это были своего рода шумы, шумы рынка, а основное движение это только то, что происходит от открытия до открытия. То есть здесь у нас получается от открытия до открытия, от открытие вот открытие. Вот вот это вот как бы основное движение вчерашнего вчерашнего дня, а вот эти вот все отрезки это все шумы поэтому они как бы не играют большую роль и поэтому от них никаких построений не должно быть вот эти вот линии high и low это просто как вот направляющие лучи и все как бы таковых ролей входов и выходов они не играют основные входы это вот конечно идут пересечения которые образуются от закрытия дня. думаю здесь все понятно разберешься у тебя там кажется есть э, я тебе скинул советник пустыш я думаю ты знаешь каким пользоваться тестер стратегий. Э, выбираем какая нам нужна пара допустим евро доллар вот он наш у нас. наш наш пустыш он пустой вообще пустой советник в нем ничего никаких алгоритмов нет дальше, выбираем дату по какой мы хотим протестировать все эти входы и выходы нажимаем старт обязательно нажимаем визуализацию для того чтобы видеть как движется график все вот у нас пошла как бы торговля нажимаем паузу шаблон ставим наши лучи линейки то есть лучи сетки начинаем работать то есть начинаешь работать на истории 152 все и начинаешь строить как что куда что куда зачем Меняй цвет э, этих как его, э, коридоров, чтобы тебе было удобно смотреть, что куда идет. Фиксируем масштаб. входы и все только наблюдаем как какие пересечения у нас отрабатываются если у тебя помощнее компьютер может быстрее работать все зависимо от тебя. у меня просто одноядерный э, мне как бы Большего и не надо. Главное, чтобы терминал работал и новости можно было посмотреть. Конечно же, еще обязательно... Тут, конечно, надо еще обязательно, чтобы ты сам посмотрел это все, прошел. Разные пересечения играют разную роль. Допустим, пересечения сегодняшнего и вчерашнего дня тоже играют определенную роль. Ты поработай с этим советником, посмотри, как движется валюта, по каким пересечениям и когда куда она должна выйти. Второе. При торговле с этими каналами надо обязательно использовать трал БУ. То есть прошло, прошло движение в 30-25 пунктов, переводишь все в БУ и все, и можешь гулять. думаю здесь все понятно так что если что как будут вопросы пересмотри видео поработаю с советником будут вопросы задавай буду отвечать